Ошибки бедных, не позволяющие вам стать богатыми. Здравствуйте, дорогие друзья. На связи Александр Андреянов, эксперт в области саморазвития и создания себя. И в этом видео мы поговорим о том, какие же есть ошибки в нашей голове, которые мешают нам стать богатыми людьми. Итак, на самом деле их не очень много. Первое – это наши убеждения, сложившиеся годами. Ну, Например, что богатым может стать не каждый, или э, деньги – это зло, или не были богатыми, незачем начинать, ну и так далее, и так далее. Все эти убеждения находятся в нашей голове, и они записаны как программы. И каждый раз, когда вы начинаете строить взаимоотношения с деньгами, они автоматически поднимаются и мешают вам принимать правильные решения. Первое, что нужно сделать – это их осознать. Осознать, что они в вашей голове есть. Если вы их поймали, сразу начать перезаписывать. И в этом вам может помочь аффирмация. То есть вы осознаете ваши убеждения, которые в вашей голове, и перезаписываете их на те убеждения, которые будут вас вдохновлять. Например, у меня много денег, у меня есть деньги, я все смогу, я самый богатый человек на Земле и так далее, и так далее. Например, вы разобрались с убеждениями. И теперь ваша задача понять, какие ваши ценности. Если ваши ценности духовность допустим, уединение и нахождение где-то в пещере, то, скорее всего, вам не быть богатым человеком. Но если вы на самом деле хотите быть богатым и жить в красивом месте, и жить в красивом доме, то вам нужно осознать эти ценности, их проявить и понять для себя, что ценность для вас, допустим, это красота, как вот моя первостепенная ценность – это красота, окружать себя красотой. Так вот, вам необходимо понять свои ценности, возможно, именно ценности останавливают вас перед вашим богатством. Ну и самое-самое простое, что каждый из вас может сейчас осознать, это ваш ум. И есть очень интересный тренинг, который в свое время выпустил господин Парабелом, который называется Умнобедный. Он там говорит, как только я перестал думать, я сразу стал богатым. И хороший вам пример – посмотреть на людей, которые на самом деле обладают знаниями. И они собирают эти знания, собирают эти знания, собирают эти знания учителя наши, наши преподаватели, доктора. Мы вот, да, они эти знания копят и, к сожалению, не применяют их в жизни. Если бы мы применяли в жизни все наши знания, то мы бы проживали и получали навык. И только навык работает в нашей жизни, поэтому на моей в моих обучающих программах я искренне прошу всех, пожалуйста, отключите голову, пожалуйста, не оптимизируйте, не надо продумывать и придумывать что-то и как-то улучшать те задачи и те упражнения, которые я даю. Ваша задача их просто, простите меня, тупо сделать, потому что когда вы их сделаете, вы получаете навык и у вас получается результат вашей жизни. Поэтому, дорогие мои друзья, выключайте голову и начинайте делать. Ну а перед этим, конечно, составьте план вашей жизни и увидьте себя там богатым, успешным, здоровым, очень интересным, знаменитым человеком. С вами был Александр Андреянов с верой вашу. Создай себя! Подписывайтесь на видео, ставьте лайки. И до скорых встреч в моих обучающих программах или на просторах интернета. Пока-пока!